И всем привет, дорогие друзья, с вами И мы продолжаем играть в космофобию. Косметолог... Yeah. начинаем. Да. Кто у нас? Олег. Да, а, у меня ничего не дали, спасибо. Да, у меня блокнот. Я... Дайте мне ничего у, у, у меня крест, детектор я... и соль, и блокнотики. Дай мне соль и блокнот. У меня шум будет сеть, Ох ты, так я так А хочу... так Олега, ты где е е е Я хм. тогда буду бесполезным... Ну, ты пушечное мясо, прикрывай, когда я тебя буду... Как сделать тебе шанс Олега? Блин... Куда бы он ни пошел, Он все равно наступит... Всё... Это я... Это... Все, просто... Ты... Олег, конечно, Опа, брата, просто... привет, Олег. Вот, О, напиши, привет. давай. Напиши, напиши. Ты, люб... ты любишь ты любишь по Это... Ты не показал? Ты Сейчас, где-то... Как ты поставил соль? Уйди от соли, не трогай ее. Уйди, Олег, не наступи не наступи олег, тебе надо... Да на стол наступи не. на не нет, он не любит по мастерам не любит он не любит его Все, пожалуйста, братан, напиши что-то в блокноте блокнот уйти я, парень я не тебе, брат, напиши что-то в блокнотик пожалуйста, напиши умори, я я буду. Давай спите, ты да где-то рядом, я знаю, А, ну то рядом, где -то рядом, в принципе. Привет, это не каждый день. Мне ты тоже это, раз кажется, раз это раз раз раз день. Раз Пицца. Нет, сердце от вас замирает. А это... Так, кто? Это кто -то... была... Вот. Мы в ангер. Что про Почему я... А ты, я не знаю, почему она он 40 я? раз... Я, я уже... А, Читер, все понятно, левай, левай. Левай. Давайте я уже, чтобы кто-нибудь другой, почему одни и те же? Выберите, я, я тень. Я тень, я тень, ребят, вы Блин, ну почему? Я Это не... Кто наша? Я стал, только демоном. Можно я... Например. Я снова тень! Карта была мне, да, да. мне ничего не подаешь. Обновить надо ее. Да, тень, убей всех, пожалуйста. Да. Повтите, ты же знаешь, кого нельзя убивать? Так, а он меня сейчас по любому убьет. Нет, как он смеет? Он меня табком снесет. Так у меня есть табка. Да нет. А Как Соня засыпает? Ты рассыпаешь? Так. А если не рассыпаешь. Он, Он здесь. Можно. Привет, Фафти. А да. так, вопросик, вопросик. А... А... Какой вопросик позадать? А, вот, я научился солнце. Любишь горену? Нет. Нет. Он мне не нагибит. Он мне так помнит. Как... Фафти. Ты меня не убьёшь? Отойди. Ответьте, пожалуйста, ты меня Он не на это О, привет, Фавчин. Я сейчас крестом... Всё, теперь точно без... Он, он наступил. наступил. Я на этом крест использовал. Зачем? Всё, он наступил. Да, ты не нажимай. О, ему... Он безвыборочная ситуация, чтобы пройти, потому что в любом случае мы его заметим. За... Он убьет. Он не может ответить. отличил давай. Вставай. Вставай. Вставай. Отключил свет. Ну, Фафти, Фафти. Он здесь, ну, он где-то здесь. Я вижу. Ну? Может ответишь, да нет? Началась охота, прячьтесь. Дверь заклинила! Дверь заклинила! Все, я сдохну сейчас. это? была тень. Кость, Я, ты, я, я не знаю, я не, я, не, я, не, я, не я, нет, все, не не О, я... Нет, не убивайте меня. Есть, не убивайте, да, всё. А можно Отдайте хоть один мне? Отдайте а фигню, отдай. Фиг, Ты офигел? Отдавай. А ты не умеешь нет. пользоваться. Умей. Да. Отдай. А нет, не крест, я тебе соли, штука. так. Да. Так, на тебе соли. Дай пилику, тут у тебя да. Так выкинь ты переку. тоже, давай. Пилику сначала, а, а я солью. Так я тебе солью уже выкинул. Ну, вот а, да, за скамью, за скамью, вот тебе за звуки записывайте, данные звуки. Так, записыв, записывай, записывай, это балбес. И сейчас ты меня, блин, убьешь и... Понял. <з <з так все, дайте так, я вопрос. Сейчас будет план скам. Костя, Костя, ты любишь Олега? Уйди, давайте тот же план скам. Ставьте Олега. Это... Уйдите оттуда сейчас будет план скам. Быстро. Ставь, давай быстрее. Ребята вы, да, вы ради, ради. Я начинаю уже догадываться. Ты любишь Олега, я спрашиваю. И да нет. Это я. О, а, фух. Это Появился дракон. Да, я сейчас приду. Я сейчас... приду, Я, я кажусь по. И блокнотик написал. Все, ребята, у нас есть доказательство. Что написал. Я кто это? Я знаю, кто. Идемте, сейчас, сейчас, есть? сейчас. А сейчас... Поверьте, кто это? Будьте, короче, будьте-то, а Харина танк. Нет. Да. Даю подсказку. Это не тень. Это либо Полтергейт, либо Демон. Да, Демон. уже ок, прикольно. Давайте так всегда. Такс, зараза, блин. Там вообще, кстати, надо дальше игру продолжать. Искать. Стойте, это стойте, стойте, стойте. По Моя... началу. Ладно, это факт. Мне ничего не досталось. Ай, соль-то отдайте. Мне все досталось. И блокноты и соль, и. Остя, держи. Крест. Бесполезный крест дали это мне. Так, спасибо. Давай, давай тебе ты мне одну вот тут. Давай, пили колку, мне пиликолки. Мне Дай мне большую да? Дай соль. Давай, тогда пилкалку мне. Давай кинь мне ее первой. Кинь. уже. Спасибо. колку мне, кинь, я тебе а... соль. Давай Ты первый. Кинь, я кину. Ты первый. Мне соль не нужна, даже не кинь. я кину. Ты первый. Мне соль меня. Все. Идем. Идем. Спасибо за... Так, где Фафти? Фафти бесполезно. Ты бесполезны... бухой, все свои вещи отдам. Нет, блокнот, соль и раз пять, у меня есть. Соль отдам. Призрак... Да. Нет. Призрак бесполезный. 100% бесполезный. Зачем вы здесь поставляете? Это же бессмысленно. Бесполезный. Бесполезный. Фафти, ты любишь Гарену? Его с связаны. Может, он не хочет... Она нет, он не любит его попу. Он, нормально. Нормально. «План, скамуй, пол, он не любит попу. Нет, это не пламзкам, он вот тут возьмет вот так вот. Ты туп, ты тупой. Это мы наступили. Угу. И чё, он здесь пройдет и все вот. Фигов ты пламзкамер. Не Боже, да это тень 100%. Ну-ка я посмотрю. Опа, свет, это Гарина. Да, это... <гас> <гас> <гас> Смотрите, полочки свернул. А это, чувствует... это значит то, что он наступил. Это значит, что мы уходим Нет, отсюда. Мой... Криныди <Да>, иди нафиг.